показывали заебался я их бегать искать поэтому по этой таможне по этой дитифри короче приебались у нас куда-то два тюлени или две тюлени и непонятно там уже и европейцы пошли искать они могли, кстати, между прочим, сами сесть в автобусе и уехать. Ну, извините, я уже прям ругаюсь, потому что тоже не охота торчать здесь. Могли уехать первым автобусом, а уже туда, на Таиландскую таможню, Став уже к бедной очки. Он говорит, устал, блядь, все. Он уже набегался по этому духу, в не можем их найти. А, Фрэнк. В общем, Став сказал, что две леди. Он ну, говорит, что две курицы. Вот мы их ждем. За двух куропаток, этих куриц, мы стоим на таможне Лаоса. И не двигаемся. Чем больше мы здесь стоим, тем позже мы приедем домой. Вот ну, он Став. Поэтому лучше приехали, сказали вам 20 минут. 20 минут все, часы посмотрели. И пошли обратно. В общем, двоих потеряли мы Уже вторая группа приехала с паспортами Нам уже раздали паспорта ну, Вот нашлись наши курицы Вот одна стоит с баулом И вторая идет не торопясь в общем вот из-за этих вот а даже три их там почему сказали что две а ну это со второй партии третья скорее всего присоединилась в общем с узбекистана курицы за них вот мы тормозимся Сейчас поедем уже. Одеял в Таиланде нету, ни хера Надо головой себе купать. Все, окей. Okay? Блять, тут бабы, блять, что скажешь, одним словом. Уже давно бы уехали на таможне. Стоим здесь. Ладно, поехали дальше. Став нам заполняют сразу документы, которые мы на таможне долго не стояли, быстренько прошли и уехали. То есть, еще на территории Лаоса решили все это сделать. Сейчас все заполнит, берут с паспорта, и мы поедем на границу Таиланда. Пройдем таможню и стартанем домой. Let's go. Yeah. the sun тонизирует и сильно пить не хочется и не слишком сладкое не крест ай забыл магию постоянно у них забывают где он ждем Смешу. И девчонки и мальчишки, мы проехали два часа, сейчас время 7 часов и у нас первая остановочка, то есть а, от таможни всего лишь промчались 2 часа, еще остановочки 2, ну максимум 3 будет и погода начинает портиться, потому что ветер поднялся и там уже молния сверкала, гром гремел, да? Как настроение? Как поездка первая? Как первая поездка в Лоуз? Ну ты первый раз в Лоузе была? В да. В Лавосе? Как поездка в Ловос? понравилась? Чуть -чуть. Ты у нас сто узбечка? Да. В общем, первый раз были в Лоуз, девчонки. Утомилось дороги? Нет, нормально. В общем, сейчас поедем домой дальше. Да, так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители. У нас вторая остановочка. И время сейчас 21-26. Два вот вот. часа мы в пути пробыли И сейчас остановочки сказались Соти минут Рекап То есть здесь можно перекусить Сейчас посмотрим, что здесь есть То есть в принципе Остановки все такие стандартные Короткие, длинные Так, и здесь у нас так, блюдо 50, 40, 45. 10 что-то непонятно. 40-45. В общем, пока не вижу, что есть. Сейчас посмотрим. Утку можно заказать. Кто хочет. Это непонятно а, заказывать я так понимаю надо здесь а, вот и в общем как я понимаю 200 бат как в аэропорту есть такая херня, ложишь деньги на счет и по-моему еще в центре фестиваля есть такая тоже комитет на деньги Отдаешь на кассу, а тебе дают карточку и ты с этой карточкой подходишь, короче, что-нибудь себе берешь Ну что-то здесь выбора ни хрена не видать, что... Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у них тут за выбор. Короче. Купа один. давай на камеру, Хлоу. You из Франции? Франция. Uh -huh. В общем, вот so, компания. Узбеки, uh -huh. французы, немцы, американцы я один русский ладно короче что-то здесь мне не нравится ни хера нету еды никакой а суп я есть не хочу пойду в другое кафе какой-нибудь посмотрю в общем отдаю я карточку обратно и место бат возвращается Кап -кап. Общем, непонятно что заказывать ничего не видно так, куда бы нам так, там, Направо или налево? Ладно, сейчас перепурим пойдем, наверное, в 7 сходим. В общем, как ни странно, кафе почему-то закрыто. Какая-то неудачная у нас остановочка. Есть вот такой сет 379, как я понимаю. Туда входит а, там ян, салат какой-то и еще. И а, так, мороженое, коктейль мороженого. Чуть все лавочки закрыты. Время, хотя, говорю, сколько у нас? Время, только что, -то говорю. Время полдесятого, все закрыто. Странно. Сейчас пойдем в севене что-нибудь прикуплен в общем 7, как вы как поняли точнее, есть на каждой заправке 7 леван или Family Март, что-нибудь одно из двух вот, мы сейчас возьмем на такую лапшу и разогреем ее микроволновки фабрикат, не знаю, видно, не видно вам вот такой вот 40 бат Сейчас до и пойдем. В общем взял из вот такие вот спагетти. Любите, что... Сейчас фокус наведется. А, стоят они 49 бат. Почему-то. Ну, были по 45. А 40 уже не было. Были маленькие по 40. И большие по 49. Я взял большие. Потому что маленьких не было. Ну все, сейчас перекусим и поедем домой. Ну что, перекусили мы. В принципе, блюдо оказалось достойным. В первую очередь, когда покупаете там, в 7-Eleven или еще где-то, в Family Mart, обращайте внимание на рисунок, что нарисовано. Если хоть маленький кусочек перца нарисован, блюдо будет обязательно острым. Поэтому, чтобы ну, не попасть, так сказать, просак. Выбираю Итальянские макароны с беконом, сливочном соусе. Туда бы еще чуть-чуть чесночка и вообще было бы идеально. Так что ну, выбирайте правильно и приятного аппетита. Кто будет не только в дороге, то также можно в любом Севане купить. Их не тайские, я не знаю, не тайские полуфабрикаты. Но делают очень вкусно и достойно. А с нашими, конечно, с российскими не сравнить. Которые разморозят, потом воды дают туда, через шприц обратно заморозят. И так по несколько раз. И потом ты покупаешь кусок льда непонятного. В Таиланде такого нету. Тайцы любят кушать и себе они срать не будут. Так что такие вот пироги прикольная заправка фонтанчик давайте музыку послушаем этот фонтанчик <таспорядка> Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up. Ну что, девчонки и мальчишки? Мы с вами добрались в до Тапатае, где уже меч игрке. В дороге мы провели 10,5 часов со всеми остановками. Но остановок у нас почему-то вышло 5 целых. А последняя остановка была.. Оставалось 110 километров Сделали остановочку И потом уже поехали домой Так что Я попросил у Севена Выйти, чтобы Мяшку ну, купить Потому что ребенок Дома скучал Его приходили Кормили гуляли с ним и в туалет выводили В общем сейчас Приду надо ее побаловать Время сейчас пол четвертого А выехали мы в пять вечера Так что, считайте, арифметика простая Запасайтесь терпением Ну, опять же говорю, без проблем Со школой вас провели чуть не за ручку взяли И отвели Так, пишет камера Думаю, камера остановилась В общем, мы с вами идем домой на этом Если со мной было интересно Оставайтесь со мной Обязательно подписывайтесь Не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы получать оповещения о новых видео Делитесь в соцсетях Делайте репосты Рассказывайте своим знакомым Пишите комментарии Ставьте лайки Ставьте дизлайки мне на ваши дизлайки все равно похер. так что можете оставить и негативные комментарии, я ложусь с прибором на них также. В общем, оставайтесь со мной, будет интересно, кто хочет. Все, всем пока. С вами был Лысый.